Всем привет, ребятки! Меня зовут Маркус. Играем в Fallout 4. Вступительный ролик. Смотрим. Веселый, я думаю. Ролик очень долгий. Так что, если хотите, перемотайте вперед немножко, кто видел его уже ранее. Скелет очень внушительный. Но больше похож на нырятельный костюм, акваланг и все такое. Куча мусора, барахла разнообразного, ну это же Fallout. Робот, который похож на Спрута. Грустный такой, валяется, одинокий. Ладно, пожалуй, мы все-таки пропустим эту дребедень. Нажмем продолжить. Нет, лучше бы новую игру. Новая игра. Так как мы не играли бы до этого в нее. Да, начать новую, все верно. Это первое мое видео. Так что не судите строго. А вот пошла заставочка начальная. Fallout 4 Война. Война. Война никогда не меняется. В 1945 году мой прадед служил в армии и гадал вернется ли он домой к сыну, который ждет его. Его желание было, США завершили мировую войну, бросив на Херозиму и Нагасаки атомную бомбу. Мир замерз в ожидании ядерного прорыва, но случилось чудо. Мы стали использовать атомную энергию не в мирных целях, раньше казалось уделов фантастов, <laughs> бытовые роботы, машины термоядерным топливом, прототивные компьютеры и остальное. Но уже. Дай бог, в каком веке, то бишь в нашем веке, американская мечта рассеялась как дым. Годы безупречные потеряли привели и историю. Истощению, конечно. Запасы всех природных ресурсов. Мир, затрещал Пашма. Сейчас. Двадцатый век Фокс представляет. Мне страшно, ребята. Страшно за себя и за вас тоже. За жену, разумеется. Маленького, малюсенького сына моего. Время, поведенное в армии, изменило меня по полной. Когда уже кончится это видео, мне уже задолбал. Так, продолжаем, ребята. Американские стандарты внешности мужчины. Чернобровый, мордатый, с густыми волосами. Давайте-ка его поменяем. Сделаем его немножко другим. пинка oh, сильно не будем запариться по поводу внешности я думаю это не главное главное деньги правда дамы понеслась. Робот, конечно, неудачный вообще, по полным аспектам. Похож больше на огромный железный шар. Зачем ему пила? Ужас какой. Домашний робот. Где его пускать точно нельзя. Его, наверное, и пули-то не прошибить. Он Да... И этот... 2077 год... Ужас какой-то. Все такое старое, будто... После войны. 60-70-е годы, но не более. Но не считая этого... Летающего... You know, really Чуда. Толчок, все дела. Ну ничего абсолютно не поменялось, никакого прорыва я не вижу прям в технике, в интерьере. Хм. Ну пойдем дальше, посмотрим, что-то интересного. Телевизор вообще ужасен просто, черно-белый. А? А, еще до сих пор холодная война продолжается, Да. Ничего тупее я не видел. Ну, посмотрим дальше, не будем судить строго эту игру. morning Is it, it just look at that guy out there you can't begin to know how happy I am to finally speak with you I've been trying for days ры шляпе похож на шляпу so important why nothing less than your entire future if you haven't noticed sir this country has gone to heck in a handbasket if you'll excuse my language The big kaboom is... it's inevitable, I'm afraid, and coming sooner than you may think. If you catch my meaning, now I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a uh, mm, a precious commodity. I'm here today. To... Sounds great. Oh, it is.lie you me. Now you're already cleared for entrance in the unforeseen. I just need to verify some information. Sure, let's do it. Splendid! Splendid! Now, uh, <clears throat> let's see.